Вас приветствует магазин Sport Extreme B bike Сегодня поговорим с вами про очки для спорта. Перед вами очки немецкой фирмы Casco. Модель называется SX61 Bicolor. Я вам распакую, покажу, как они выглядят. Очки идут в мягком чехле, в можно можно вытирать заодно стекло. У этих очков очень интересное право. Впереди она матированная, сзади глянцевая и есть в нескольких цветах. Перед вами представлен вариант белый, есть еще красный, розовый, синий, желтый и зеленый. Металлизированные душки в конце. Красивые, красиво смотрятся. Здесь использована технология линзы Carbonic Protection с гидрофобным покрытием. Линза долговечная. Данные очки подходят для спорта, для отдыха. Также их можно использовать для велосипеда. У них зеркальная линза, что позволит ездить в этих очках и в яркую погоду, когда очень солнечно. Обратите внимание на эти очки. Очень интересные и качественно сделаны. Заходите к нам на сайт. Вы сможете подобрать очки для целей вашего катания на велосипеде или для занятий другими видами спорта. Бибайк Киев